Всем привет, с вами Dark Slash, и мы будем снимать с вами игру Кач. Короче, это хоррор. Думаю, это, что он страшный. Но надеюсь. Так, где? Здесь можно бегать. Окей. Она на английском. Да... Это кость? Да, это, по-моему, кост. Где? Так. Я прыгать не могу. Так, окей. Статуя какая-то еще больше костей. <свят> Это что такое? это громко так потише надо сделать слишком громко ей стоит ли нам дальше играть блин что то не хочется входить в дом Окей. Страшно. Окей. Ничего не видно. Да блин, непонятно. Так, ладно. Можете сами, в принципе, остановить и посмотреть читать так мне кажется туда пока что рано идти записка так что здесь а я могу еще наверное туда пойти Здесь никого нету, пока что. Так. Че это? Непонятно. Ладно. Пожалуйста, не пугайте. Ой, я могу взять. Стол. Интересная вещь. Фонарь. Окей. У нас есть фонарь. Ладно, пойдем на второй этаж. У меня, кстати, снимается. Да, нормально. Получается, значит, хорошо. Так. Хлеб? По-моему, да. Так. Лучше Ешь уж буду с фонариками идти. Стойте. А статуя здесь была? <с> так. <с> так. Нет, ее здесь не было. и не движется. Она здесь была. Что за прикол? Так. О нет. И не хочу наверх. Ой-ой-ой. Страшно. Надо подойти, что ли. Оттуда пойти, да? Ладно. В всякий случай открою. Так, здесь пустая комната. Окей, закрыто Значит, нам что-то нужно Взять И все, да, получается А, горшочек Картина там еще какая-то была Так Все, да Зачем я сюда пришел? Но здесь ничего нету. Я не хочу вниз. Да нет! Куда она пропала? Пожалуйста. Неужели нам надо... Так, у меня есть тамина. Окей. Нормально. Я могу обратно. У нас шанна сломана. Точно, да. Круто. Дойти-то. Здесь был еще один проход. Статуя. Не пугай меня. А зачем? Здесь ничего нету. А статуя следит за мной. Откройте дверь. Чего мне делать? <смех> <смех> Я не понимаю. Здесь что-то. Открывать это все нельзя. Странно. Ладно, бежим сюда. Значит? Может быть, и здесь ее что-то не взял? Да, нет, по-моему, все брал. Странно. Может быть серьезно на улице что-то есть? Здесь? Нету ничего. Что-то на втором этаже должно быть. Где? Здесь? Напугай меня. Не хочет. Ну ладно. Может быть здесь что-то есть потайное? Выключу свет. Куда мне бежать? Я уже все посмотрел что мне делать ничего не открывается может быть закрыть На полу, может быть, что-то. Ну ничего нету. Че делать? Ладно. Блин, такие звуки. В кавычках. Он нам не понадобится, да? Так, ладно. Открывается. нам сваливать надо что нам делать Я не хочу никуда идти. Ладно. Идем. Да? Нет. Какая-то сторона открывается. Снова картине, да? Но там все еще эта статуя. Значит, нам туда снова надо. происходит куда забежать где здесь была дверь как ладно ищем Молоток. Давай! Как как то Ну! Ладно. А как? Стойте. Не понимаю. Меня закрыли. Ага. Посмотрели. Вот так вот. Ну вот же стекло. Ладно. А все посмотрим. Все. Ага, берем. давай быстрей быстрей быстрей беги все да пройдено ладно а это настолько быстрая игра все а ну ладно, с вами был Dark Slayer. Всем удачи и всем пока.